Приветствую всех и в сегодняшнем уроке мы рассмотрим то, как сделать при падении с большой высоты У нас будет проигрываться анимация и также мы можем этим способом наносить урон нашему персонажу У меня открыта заготовка третьего лица, поэтому вы можете либо работать в своем проекте, либо делать это также в заготовке Давайте перейдем в blueprint нашего персонажа И здесь вызовем event, event on landing этот ивент позволяет нам оследить, то приземлился ли наш персонаж или нет. И этот ивент находится в дефолтном в движке. То есть мы его не создаем заранее. Так, дальше что нам понадобится взять character Moment. Дальше мы берем Get Velocity. делаем split pin и нам нужно velocity по z оси, поскольку мы будем падать вниз. Э давайте сделаем абсолют. и здесь э in, in range float для того, чтобы определить э, минимальную высоту, при которой у нас уже будет происходить какое-то событие, давайте сделаем 600. И максимальную высоту давайте сделаем 5000. Так, э, следующее, что нам нужно сделать, это сделать бранч. И уже мы сможем что-то сделать. Давайте сделаем print string. У нас будет печататься hello. Давайте воспроизведем. Мы прыгаем с большой высоты. И у нас пишется hello. То есть уже события у нас используются. Так, теперь что нам понадобится? Нам понадобится анимация. Я анимацию нашел миксама Так, так, так, так. Папка 2. отчет давайте я сейчас зайду в свой проект у меня там была анимация Карт лендинг. Давайте копируем. Переходим в наш проект. Так, Unreal Project. My Project, Content. И вставляем в папку Content. Так, переходим в папку Content. Жмем Yes и выбираем скелет нашего персонажа. Вот такая у нас анимация. И теперь что нам нужно сделать? К сожалению, мы не можем здесь включить root motion, поскольку у нас происходит вот такое вот дело с анимацией. Но если у вас будет анимация с root motion, к примеру, вы ее сделаете сами в блендере, то это будет намного проще, поскольку при root персонаж не может двигаться. Так, давайте вернемся в персонажа. Здесь мы сделаем play-монтаж. Play-anim-монтаж. И нам с этой анимацией нужно создать монтаж. Вмем Create, а не монтаж. Следующее, что нам нужно сделать, это перейти в анимационный бленд-принт и добавить дефолт слот для того, чтобы мы могли проигрывать наши монтажи. Слот, дефолт слот. Подключаем. И в принципе в анимационном блупринте мы больше ничего не делаем. Так, Compile, Save теперь нам нужно выбрать монтаж выбираем наш монтаж жмем play и проверяем мы прыгаем и у нас проигрывается анимация Ну, единственное что так, давайте прыгнем куда нибудь сюда и у нас проигрывается анимация что бы я еще хотел сделать это давайте в монтаже мы добавим немного больше бленда так, на вход мы добавим тройку на выход мы добавим четверку чтобы наши анимации э, дольше смешивались таким образом мы получим более плавное смешивание так. и в принципе все работает э, так давайте теперь что мы можем сделать мы можем сделать нанесение дамага так давайте сделаем variable held float по дефолту уставляем 100 давайте на event tick мы выведем наше значение для этого для отладки Так, давайте посмотрим. Да, у нас есть здоровье, 100. И что мы делаем? При падении мы берем health. Делаем минус. Float. Берем set health. отключаем и выставляем сколько мы хотим наносить дамага ну к примеру давайте 50 дамага мы нанесем при падении давайте прыгаем и у нас наносится 50 дамага все отлично все работает и давайте еще сделаем э, одну интересную штуку с анимацией когда мы будем прыгать через определенное время у нас будет проигрываться анимация долгого падения а не только э, обычный луп при падении фалуп это не она так в принципе давайте я открою чтобы было проще Библиотека. HPS-момент. Uh -uh -uh. Так, закрываем. Что нам здесь нужно? Нам нужна анимация. Вот эта анимация нам нужна. Давайте сделаем экспорт, закроем, импорт, открываем, выбираем скелет нашего манекена, импортируем, получаем вот такую анимацию. Теперь вернемся в анимационный блогпринт, давайте, дефолт, Здесь у нас есть Jump Loop. И что мы сделаем? Выносим анимацию. Подключаем таким образом. И следующее, что мы делаем. Копируем из NotenAir. И вставляем сюда. И здесь э, нам нужно current time current state time default. Мы будем проверять, если больше, чем 2. Мы сейчас это время подкорректируем. То тогда мы будем переходить к анимации flight. Так. Давайте посмотрим. Прыгаем. И этой анимации нам не хватает. Точнее, этого времени нам не хватает. Давайте выставим один. И также мы сейчас делаем дебаг, отладку. Так, сюда, сюда. И, в принципе, да, у нас проигрывается анимация. Так, давайте еще раз. Да, мы можем здесь выставить 0.5 и будет все отлично. 0.5. Давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге. Мы заходим, мы прыгаем. У нас проигрывается анимация, и мы приземляемся. И возвращаемся в стоит. Да, на данном этапе, конечно, мы будем после приземления, да, мы можем двигаться, пока проигрывается анимация. Это мы можем исправить. Каким образом? Мы можем при приземлении игнорировать наше передвижение. Давайте get player controller. Повторюсь то, что если у вас будет анимация с root motion то тогда вы просто ставите галочку и персонаж уже не будет двигаться. А в этом случае, когда наш персонаж может двигаться без root motion нам придется выставить set игнор move input мы ставим игнор дальше мы делаем это все также выставляем delay и выставляем reset ignore move input так, нажмем play, проверим это все. Так, мы прыгаем. И у нас проиграется анимация, мы не можем двигаться. После того, как она проигралась, мы уже можем двигаться. Так, на этом мы урок наш закончим. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. И если есть какие-то идеи, то также их пишите в комментарии, и либо подключайтесь к нам в Discord-канал. Ссылочки будут в описании.